ребят, такая система, маленький отстрел, производство GB, комплектация с мягким карабином и мини-пеликанчиком -пили для страховки. Система такая, здесь вот упорная шайба, чтобы случайно, когда вы падаете на доску, его никаким образом нельзя было отстрелить. Здесь этого зацепа нет, его никак не сдернуть случайно. Вот. Внутри керамический подшипник. Вот, очень легко раскручивается, то есть, когда делаешь кайт луп кайтом, все без проблем заворачивается И сейчас покажем, как все это дело пристегнуть Берем, засовываем пополам Просовываем в оба конца а, крюк, где здесь есть место Получается такая вот петелька Можно здесь просунуть, можно просунуть вот здесь Но здесь будет менее удобно, потому что он болтается вниз-вверх, а здесь есть ограничители в виде перемычки, и его, конечно, удобнее использовать. Сдаводим два конца и просто накидываем петельку на этот большой узел. Все, вот это супер надежное крепление. Надежный, блять. швейцарские часы. Как это все дело пристегивается? Это страховка, по сути, лишний нужен. Берем маленький карабинчик вначале, то есть первым делом всегда пристегиваем страховку, чтобы в случае чего, когда что-то полетело, какая-то осталась на страховки. Вот он зацеплен, и после этого вставляем кольцо в мини чикин Все, все пристегнуто, как бы, все работает. Когда надо отстрелить, тянем от себя, все отскакивает и на страховку. Вот, надо обратно, Сейчас потянули, хвастнули, все быстро, просто. На тему раскрутки делаем так, кайтлуп пошел, и все собственно минификен сам раскручивается за счет подшипника стропы не перекрещиваются очень удобно особенно когда катаешься с маленькими размерами балонички там на ядрофойле надо кайт лук навертеть 200 штук в одну сторону ничего не запутывается очень классно быстренько такой Кайт запустил и побежал кататься